Добрый день, уважаемые участники конференции. Я хочу вас поприветствовать с наилучшими пожеланиями и уверенностью, что третья Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение» пройдет на самом высоком уровне, со максимальной пользой и станет очередным шагом в развитии такого нужного, важного направления на сегодняшний день. Ростовская область является лидером по информационной безопасности. Это оценка федеральных надзорных контрольных органов. Мы этим гордимся, с удовольствием делимся опытом с нашими соседями. Сегодня в гостях в Ростове присутствует 30 субъектов Российской Федерации. и Мы с удовольствием посмотрим их передовой опыт Ну и, естественно, не упустим момент поделиться нашими новеллами. Мы планируем сегодня подписать соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Мы предполагаем в рамках этого соглашения сотрудничество и содействие региону в области построения эффективных систем информационной безопасности, которые будут основаны как на наших технологиях, так и, конечно, в основном на экспертных знаниях, огромном экспертном опыте, который есть в лаборатории Касперского. Главная задача таких соглашений – это чтобы большое количество участников, разработчиков, они работали синхронно по плану над теми целями, которые поставлены руководством области. Задача импортозамещения она является одной из ключевых вопросов национальной безопасности, защиты наших интересов в киберпространстве они э, непосредственно связаны с тем, какое оборудование применяют. Сейчас мы, конечно, большую часть своих решений по информационной безопасности делаем на российском оборудовании. С каждым годом вот эта конференция набирает обороты, я уверен, что... Следующие это будут уже все субъекты Российской Федерации, потому что у нас просто нет других вариантов. Мы должны все это сделать сами. Вот я задавал вопрос сейчас производителю, я говорю, сколько сейчас нашей элементной базы, допустим, процессор какой-то. Он говорит, уже больше 60%. Я говорю, а два года назад? А два года назад было ноль. То есть жизнь нас заставила идти вперед. Поэтому я, конечно, желаю всем участникам, всем этим умным. Компания умным ребятам это наше будущее. Двигаться вперед.